Похоже, что открыли его давно. Но так это как еще пыль не вокруг ВС. была Если расчищена. Если бы была возможность выбрать из бесплатной доставки хавчика, выбрал бы бутылку томатного сока или целый кулек за курицем. Чел из падика, бля. Чел из Хорошо.